Привет, привет! Сегодня у нас тренировка на все тело. Тренировка тяжелая, тренировка длинная, займет почти целый час. Все, как вы просили. Для тренировки тебе нужен какой-то утяжелитель. Это может быть гантеля, гиря, либо бутыль с водой, если у тебя ничего нет. Бутыль с водой весит 5 килограмм, если там просто вода. Либо если ты туда насыпишь камни или песка, то она будет весить даже больше. Так что никаких отмазок, разминаемся и будем тренить. Я, твой неправильный тренер Лагартиша, погнали! Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Разминка готовит наши мышцы, наши связки, наши суставы к дальнейшей работе. Кровеносную сосуду включает нейромышечные связи, мы никогда не пренебрегаем разминкой. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, можно держать перед собой. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Кому нельзя прыгать, мы просто переносим вес тело с ноги на другую, на другую. Кому можно прыгать, мы делаем это легенькими перепрыжечками. Как боксеры. Просто боксеры прыгают вот так. А мы прыгаем из стороны в сторону. Мягко. Нету топота, нету удара по коленям, по голеностопам. Мягенько прыгаем. И подключаем движение рук по большому кругу вперед. Погнали. Мы продолжаем двигаться на ногах. Это может быть для тебя сложно, но ничего страшного. Это координация движений, которая также тренируется, как и все остальное. И обратно. По малому кругу в локтях движение идет в одну сторону и в другую сторону. Кисти. Хорошо разминаем кисти, мы будем отжиматься, мы будем упираться на кисти. Их надо хорошенечко размять. Закончили. Наклоны в сторону. Тянемся туда максимально. Чувствуем, как у нас натягивается весь бок. Спина. 6. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Наклоны вперед. И выпрямились. Один. Два. Коленки не сгибаем. Три. Слегка растягиваем заднюю поверхность бедра. 4. Видите, я сейчас еще практически не могу пять достать до пола. В конце тренировки, когда я разогреюсь, я уже смогу положить ладони на пол. Что делает? Разогрев, да? Еще один раз. Закончили. Немножко динамической растяжки. Мы кладем руки за голову. Ноги на ширине плеч. И мы приседаем. Один. Никуда не спешим. Локти не сводим. Локти в стороны. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Ноги вместе, руки кладем на колени и вращаем в одну сторону. Один, два, три, четыре, пять и в обратную. Один, два, три. Четыре, пять. стопы Один, два, три, четыре, пять. В обратную. Один, два, три, четыре, пять. И другой ногой. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Закончили. И переходим непосредственно к тренировочке. Упражнения мы выполняем блоками по два. Начнем с упражнений на все тело и потом проработаем грудь, спину, кор и ноги. Первая пара упражнений моя любимая. Если ты со мной давно, ты ее уже знаешь. Если ты новенькая, ты ее полюбишь. Ноги шире плеч, носки Развернуты в сторону где-то на 45 градусов. Мы берем наш вес. Если у тебя гантель, а ты берешь ее вот так. Если у тебя две гантели, берешь вот так. Если у тебя баклажка с водой, только вот так ее можно взять. Не очень удобно держать, но как есть. Из этого положения мы одновременно приседаем и наклоняем корпус вперед. То есть получается вот такое движение. Мы присели и наклонились. Важный момент. Движение идет только в коленях и в тазобедренном суставе. В спине нет. То есть вот такого движения нету. Вот движение в тазобедренном суставе и движение в коленях. И обратно. Важно не перепрогибать поясницу. То есть у тебя не должно быть вот такого вот оттопыривания попы. Видишь появился прогиб. Вот так попу мы не оттопыриваем. Бедра должны быть в нейтральном положении. Не должно быть наклона когда я оттопыриваю попу, у меня наклоняется тазобедренный сустав. Этого наклона быть не должно. Вот у меня тазобедренный сустав под ребрами. Ровная спина. Из этого положения я опускаюсь и возвращаюсь обратно. Очень важно, не перепрогибай поясницу. Часто это делают, потому что боятся поясницу округлить, и поэтому сильно выгибается назад. Не надо этого делать, это очень вредно для поясницы. Я только показываю, мне уже болит. А с весом это просто вообще капец. В общем, следи за этим, не перепрогибай поясницу. И второй момент, когда ты поднимаешься вверх, следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Ты прямо можешь посмотреть на колени, и ты увидишь, если они валятся вовнутрь. Если сомневаешься, можешь снять себя со стороны на видео. Это тоже важный момент, и за ним надо следить. И теперь показываю полностью движение. Мы Опускаемся вниз. Поднимаемся обратно, поднимаем вес к груди и выжимаем его над головой. И повторяем еще раз. Таких мы делаем 20 повторений. Готово? Погнали. 1, два, три, 4, 5. Старайся делать в моем темпе. 6, если ты не успеваешь. 7. Делай, как успеваешь. 8. Ну и сколько успеешь. 9. Но я рекомендую стараться сделать в моем темпе. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, закончили. И второе упражнение из того же исходного положения ног. Мы вес уводим между ног назад и отсюда мы выталкиваем его вперед. Важно, у нас движение идет не за счет спины, то есть не спиной мы толкаем вес, у нас мы толкаем бедрами. То есть вот мы наклонились с весом и бедра идут вперед, выталкивают корпус. Вот. Вот оно движение. И потом только уже доходят руки. Руки мы не сгибаем, мы не тянем руками. Мы тянем, просто выпрямляются руки по инерции. Спину не круглим, не перепрогибаем. 20 повторений. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем и повторяем еще два раза. Если тебе отдыха недостаточно, ты можешь нажать на паузу, отдохнуть чуть-чуть дольше и продолжать. Но я рекомендую не отдыхать слишком долго. Так что продолжаем. Ноги чуть шире плеч, носки развернуты на 45 градусов. У нас тяга с подъемом. Погнали. Один. Следим за коленями. Два. Не перепрогибаем спину. Четыре. Пять.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 Девятнадцать, двадцать. Закончили, и у нас сразу же махи. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фух, закончили. Начинаем разогреваться, начинает подниматься дыхание, ускоряться пульс. Вот эти многосоставные упражнения на все тело, они очень круто подготавливают к дальнейшей нагрузке. Они запускают нейромышечные связи, потому что много мышц работает в комплексе. И ну, это как бы дает дополнительный челлендж нашему мозгу, нашей нервной системе. А мы продолжаем. У нас третий круг. Готовы? Тяга с подъемом. Погнали. Точнее, тяга с жимом, наверное. Да? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.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 18, 19, 20. Фух, первый блок прошли. Отдыхаем чуть подольше, пьем воду. И дальше уже будем прорабатывать отдельно группы мышц. Фух. Следующее упражнение у нас отжимания широкой постановкой рук. Отжиматься мы будем с колен. Кто может отжиматься, полноценное отжимание. Вообще круто. Отжимайся, полноценное отжимание. Мы опускаемся на колени в положении упор лежа. Руки ставим шире плеч. У нас попа не висит, не торчит. Мы в, ровной, в ровном положении живот мы держим поджатым, всегда. И из этого положения мы опускаемся до касания груди пола и возвращаемся обратно. Важный момент здесь, мы не запрокидываем голову, не опускаем ее вниз. Потому что, когда мы в положении упор лежа и мы запрокидываем голову, большая нагрузка на позвоночник. Нам это не нужно. Таких мы делаем... 12 повторений. Если ты можешь делать полноценные отжимания, отлично. Ты встаешь в упор лежа, отжимаешься и возвращаешься обратно. Может быть такое, что ты можешь сделать, например, 5 полноценных отжиманий. Окей, делаешь 5 полноценных, опускаешься на колени и делаешь отжимания. Готовы? Работаем. Двенадцать раз. Один. Если ты не можешь сделать двенадцать, два. Делай сколько можешь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Если ты не можешь сделать 12, а ты можешь сделать только 10 или 7, ничего страшного, сделай максимум, который можешь, в следующий раз сделаешь больше. Либо, если тебе очень тяжело, вот уже тебе тяжело, то тебе есть смысл перейти на тренировки для новичков. Если тебе тяжело, но ты не вздыхаешь, то нормально, треним дальше, и у нас снова отжимания, только с узкой постановкой рук. Мы ставим руки на ширине плеч, упор лежа, руки где-то под плечами, может быть под грудью, и теперь локти уходят не в сторону, а назад. И мы отжимаемся и возвращаемся обратно. Эти отжимания сложнее, потому что до этого мы работали грудью, сейчас мы будем работать трицепсом. 10 повторений. Либо сколько можешь. Если не можешь 10, окей, сделай хотя бы 5. Делай сколько можешь. Готовы? Погнали. 1, 2, 3. Отжимания это сложное упражнение для девочек. 4, для женщин. Потому что мы этого не делаем в школе. 5, в отличие от парней. 6, но это очень важно. 7, базовое упражнение. 8, 9, 10. Закончили. Пару секунд отдыхаем и повторяем еще два раза. Кажется, точно начинается. Надеюсь, сейчас не, не, не польет, тут не выгонят меня отсюда. Я люблю снимать, когда... Ай, когда облачно, потому что свет мягкий. Конечно, когда солнышко красивее, но свет мягкий. Что я болтаю, у нас... Отжимания с широкой постановкой рук. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, закончили, пару секунд отдыхаем, и у нас отжимание с узкой постановкой, если ты не привыкшая к отжиманиям, для тебя это может быть самая, самая сложная часть тренировки, но это очень важно, это надо делать, руки, чтобы не висели. С возрастом у женщин это очень частая проблема, поэтому нам надо тренировать верх тела, нам надо тренировать руки. Готовы? Отжимание с узкой постановкой. Упор лежа. Погнали. Один. Два. Три. Локти уходят назад, не в стороны. Четыре. Пять. Шесть. 7. 8. 9. 10. Закончили. Фух. У меня трицепс уже так еще не горит. Но уже ощутимо. Ты чувствуешь свой трицепс? Классное ощущение. Класный такое, такое прям тепло в мышцах. И у нас а, третий круг. Если тебе тяжело, с короткими перерывами, жми паузу, отдыхай не дольше 30 секунд. 30 секунд и продолжай. Но я рекомендую делать вместе со мной. Готова? Погнали! А то паузы могут тебя расслабить. Один, два, три. 4. 5 шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать фух плечи горят просто капец а нормально да и у нас отжимания с узкой постановкой рук Сейчас сделаем отжимание, и все, и мы уже выходим из этого блока дальше. Так что давай. Дожмем. Не жалеем себя. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Фу-фу-фу. Класс. Кайф. Мне нравится. Кайфок. Отдыхаем. Пьем воду. Дальше мы будем работать спину. Ну и немножечко кор включится. Немножечко включится Кор. Первое упражнение у нас двойная тяга. Мы берем наш вес, ноги на ширине плеч, спина в нейтральном положении, опять же, никаких прогибов. Мы берем вес, плечи ровно, то есть мы не сутулимся, плечи ровно, но прогибов в пояснице нет. Из этого положения мы опускаемся вниз, колени слегка сгибаются ровно, настолько, насколько им нужно. Не пытайся сделать это на прямых ногах. Это реально, но тогда включается бицепс бедра. Когда ты чуть сгибаешь коленки, включаются ягодицы, собственно, то, что нам нужно. Итак, мы наклоняемся. Опять же, видишь спину, спина в нейтральном положении. То есть вот такого красивого прогиба, вот такого вот красивого прогиба быть не должно. Спина в нейтральном положении. Мы опустились. Из этого положения мы тянем наш вес к животу, то есть сгибаем в локтях, тянем к животу, не к груди, вот сюда, вот к этому месту, где у нас изгиб, можно прямо катить вес по бедрам, то есть мы тянем, локти уходят назад, не в сторону, тянем, сводим лопатки, прямо пытаемся почувствовать вот здесь между лопаток напряжение, свели лопатки, вернули, выпрямились, это одно повторение, мы таких делаем 20, Помним, не перепрогибаем спину. Сводим лопатки. Готово? Погнали. Вниз, к животу. Вниз, обратно. Один. Голову не запрокидывай. Два. То есть, когда ты опускаешься, не надо делать вот так. Голова в нейтральном положении. Три. Опять же, это нагрузка на позвоночник. Четыре. 5, 6, 7, прямо стараемся почувствовать, как работают мышцы спины, 8, сводим лопатки, 9, концентрируемся на этом движении, сводим лопатки, возвращаем, 10, 11, 12, Включаем осознанность. Мы не просто двигаемся. 13. Мы чувствуем мышцы, которые двигаем. 14. 15. Концентрируемся на этих мышцах. 16. Не спешим. Это упражнение медленно 17. 18. 19. 20. Закончили. И второе упражнение. Мы встаем на четвереньки. И поднимаем колени в воздух. То есть у нас колени слегка в воздухе, но мы не поднимаемся вверх. У нас спина остается параллельная с полом. Мы подняли колени в воздух. И теперь мы поднимаем одну руку. И высовываем ногу вперед. То есть если ты первый раз это делаешь, ты просто высовываешь колено. Если ты уже более-менее или делала это когда ты или тебе легко, то ты выводишь всю ногу. Чем больше ты выпрямляешь ногу, тем больше нагрузка на плечо и на кор. Возвращаемся и делаем на другую сторону. Может быть поначалу сложное упражнение, но ты сейчас поймешь. Готово? 20 повторений. Делаем медленно. На четвереньки. Живот поджат. Спина параллельно полу. Колени в воздухе. И поднимаем руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Живот мы не расслабляем. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Ты чувствуешь тепло в плечах, в спине? Корр твой работает. Немножечко сгибатели бедер включились. Пока так. Чуть-чуточку. Фух. Еще два раза повторяем эту связку. Готово. У нас двойная тяга. Погнали. Не сутулимся. Спину не перепрогибаем. Погнали.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 Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, Девятнадцать, двадцать. Закончили. Мы переходим вниз. Я даже не знаю, как называется это упражнение, если честно. Готовы. Живот поджат. Спина ровная параллельно полу. Колени в воздух. Работаем. Один, два.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 Шестнадцать. 17, Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Фух. Кор. Чувствуешь кор? Чувствуешь пресс? Вот особенно облики. Я так хорошо сейчас чувствую их. Еще не горят, но уже чувствуется. Третий Круг. Погнали. Двойная тяга. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Концентрируемся на мышцах спины. Шесть. Семь.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 17, 18, 19, 20. Закончили и опустились на четвереньки, живот поджали, спина ровная, колени в воздух, работаем. Один два три 4 5 6 семь восемь 9 10 11 12 тринадцать четырнадцать 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ух! Закончили. Кай. Уже, уже ноги начинают чувствоваться немножечко. Нормально. Мы так работаем сверху вниз и потихонечку подключаем. То есть мы отжимались, у нас работала грудь, руки, кор на стабилизацию. Сейчас мы дальше опустились, спина, кор, подключились сгибатели бедер. Сейчас поработаем кор, потом ноги. Все тело. Мне нравится. И дальше у нас блок на кор и пресс. Первое упражнение. Альпинист. Мы опускаемся в упор лежа, спина ровная, то есть мы не провисаем вниз, не торчим вверх, ровная спина, живот поджатый, то есть мы живот не расслабляем, мы тянем пупок к позвоночнику, силы мышц не втягиваем вверх диафрагмой, тебе должно быть нормально дышать, тебе вот это движение не должно мешать дышать, то есть пупок к позвоночнику, кор жесткий, и мы подтягиваем колено к противоположному локте. Здесь важный момент. Мы не просто тянем колено к локте. Нам, нам очень важно, чтобы нас вот так вот не перекашивало. Видишь, я тяну колено и у меня разворачиваются бедра. Вот нам надо держать кор так, чтобы бедра не разворачивались. 20 повторений. Готово. Погнали. 1 2 3 Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Закончили. Как твои плечи. После предыдущих упражнений плечи уже уставшие. Уже должны гореть. Может быть даже больше, чем пресс. Это нормально. И второе упражнение у нас велосипед. Мы ложимся на спину. Поясница прижата к полу. Все упражнение у нас здесь, пространство быть не должно. Поясницу прижали к полу. Руки подняли вверх. Ноги подняли вверх. Колени над бедрами. Не вот так. Колени держим над бедрами. Из этого положения мы выпрямляем одну ногу и возвращаем. И то же самое на другую ногу. 20 повторений. Готово. Поясницу прижали. Колени подняли, руки подняли. Работаем. Один. Два. Три. 4, если ты недавно родила, 5, еще не прошло полгода, 6, тебе это упражнение делать нельзя, 7, 8, 9, но для тебя на моем канале есть 10, тренировка, еще восстановление после родов, 11, 12, 13, если хрустит позвоночник, 14, 14. Просто не опускай так низко. 17. 18. Опускай ногу до того момента, где еще нет хруста. 19. 20. Закончили. Фух, кайфовое упражнение работает. Мы не делаем скручивания, потому что скручивания, вот эти стандартные, они тренируют только прямую мышцу живота. Но она не отвечает за плоскость живота, за плоскость живота отвечает поперечная мышца, она вот там под прямой, она такая большая. А боковые мышцы живота, вообще другие мышцы кора, поэтому мы их тренируем в статике и тренируем разгибатели позвоночника. А у нас второй круг, альпинист. Нет, так будет задувать, так, наверное, не сильно задувает. Готовы? Погнали! Один. Помним про то, что мы два. Контролируем бедра, чтобы их не перекашивало. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не спешим. Девять. Делаем в моем темпе. Десять. А то у тебя может появиться желание. Одиннадцать бежать. Двенадцать, чтобы быстрее выйти из планки. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Мне почему-то второй круг делать всегда легче, чем первый. Уже мышцы разогрелись, и уже работа идет более гладенько. И у нас велосипед. Ложимся. Поясницу прижали к полу, руки, ноги. Еще раз, поясница прижата, пупок поджат. Если у тебя пресс стоит вот так вот домиком, ты должна его своей же поперечной мышцой стараться обратно держать. Это важно. Часто стоит домиком у тех, кто не умеет контролировать поперечную мышцу. Но ну, если ты не родила полгода назад, если ты недавно рожала, это может быть диастаз, ты просто не делаешь. Если у тебя все окей с этим, ты не рожала давно, и у тебя встает живот вот так вот. Я даже у меня вставала раньше, не, сейчас уже нет, я не могу показать. Вот, вот так домиком встает. Ты, тебе надо учиться его именно втягивать, обратно держать. Это твоя поперечная мышца. Так, что-то я опять заболталась. Поясницу прижали, работаем. Один. Держим живот. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8. У нас сейчас статики на стабилизацию 9. Работает весь кор. 10. Ты наверняка чувствуешь. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Закончили. И у нас еще один круг. Фу. Класс. Класс, класс, класс. Хорошо, что у меня подписчица попросила тренировку подлиннее И я вот придумала эту тренировку. Но она мне теперь так нравится. Такая кайфовая. Готовы? Третий круг. Не жалеем себя. Работаем. Один. Два. Живот держим поджатым. Три. Четыре. Не расслабляем его. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Ложимся на пол. Прижимаем поясницу. Руки, ноги. Работаем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ты чувствуешь жжение там? Пятнадцать. Уже должно все гореть. 16, 17, 18, 19, 20. Фу, закончили. Мы закончили блок на, на пресс, и у нас остались ноги. Один блок остался. Передохнули и работаем. Стандартно Приседание с весом. Ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в сторону. Либо они смотрят четко вперед, если у тебя достаточно растяжки, и ты можешь присесть с носками вперед без э, потери по технике, либо их можно слегка развернуть наружу. Мы берем наш вес. Если у тебя гантели, ее можно держать вот так, либо вот так. Если две гантели, вот так можешь держать, если баклажка с водой, только вот так. Или можно ее вот так вот обнять. Но это не очень удобно. И тебя будет перекашивать вперед. Я предпочитаю вот так. Из этого положения мы опускаемся вниз до параллели бедер с полом. И поднимаемся обратно. Опять же важный момент. Два важных момента. Колени. Когда ты встаешь, следи за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Это первое. И второе. Не перепрогибай спину. И часто вижу, как девушки делают прогиб и приседают вот так, чтобы больше загрузить ягодицы. Это не загружает ягодицы, это загружает поясницу. Никаких прогибов. Вот такого вот красивого прогиба быть не должно. Поясница в нейтральном положении, бедра без наклона. Мы опускаемся и поднимаемся обратно. Если ты бедра наклоняешь, идет сразу нагрузка на поясницу, а нам это не нужно. Я постоянно об этом говорю в каждой тренировке, но это очень-очень важно. Поэтому Простите, что повторяюсь, но это важно. Готовы? 20 повторений. Погнали. 1. Приседаем глубоко. 2. Если ты будешь вот так вот не досаживаться, 3, то толку от этого мало. 4. Приседаем максимально глубоко. 5. Насколько можешь без потери техники. 6. 7. 8. 9. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И второе упражнение у нас приседания с прыжком. То же самое исходное положение. Мы приседаем и выпрыгиваем вверх. Максимально стараемся себя вытолкнуть. Максимально вверх. Кому прыгать нельзя. Это если у тебя грыжи в позвоночнике. Какие-то проблемы с коленями. Артрит, артроз. Это то, что я знаю противопоказания. Но у тебя могут быть какие-то свои, которых я не сказала. Если тебе нельзя прыгать, ты... Делаешь практически то же самое, только без прыжка. Ты приседаешь, и затем ты выталкиваешь себя вверх на носочки. То есть, как будто бы ты хочешь выпрыгнуть, просто ты не выпрыгиваешь. То есть, ты вытолкнула себя здесь, ты должна замереть. То есть, ты вытолкнула и остановила движение. И дальше мягко опустилась и пошла вниз. То есть, у тебя не должно быть падения на пятки, потому что это тоже удар. Ты должна вытолкнуть себя, задержать. Это сложно. Остановить себя, когда у тебя идет инерция, это сложно. И вот в этом как раз идет работа. То есть ты выталкиваешь, остановила себя и вернулась обратно. Все, кому можно прыгать, мы прыгаем 15 раз. Готовы? Погнали. Один, два, три. Стараемся приземляться мягко. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Фух, закончили. Сейчас чуть-чуть передохнем и повторяем еще два раза. Я так рада, что я могу снова прыгать. У меня была травма колена, и мне нельзя было ни прыгать, ни бегать. В общем, на любом движении я могла вот так вот и все. Ну, мне его починили. Я каждый раз, когда прыгаю, мне тяжело. Но это такой кайф, просто что, что ты можешь делать это движение. Вот мы, когда у нас все хорошо, мы вот этого не ценим. Простой возможности бегать, простой возможности прыгать. А когда ты этого не можешь, а потом снова можешь, ты прям. Ну, вот я кайфую каждый раз, когда я прыгаю, я каждый раз кайфую от того, что я просто, мое тело может это сделать. История историями, но надо тренироваться. И у нас приседания. Сейчас мы будем делать приседания и присед с прыжком без перерыва. Погнали? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.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 Два, три, четыре. Выталкиваем себя максимально вверх. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Бедра. Чувствуешь бедра? Андренько, восстанавливаем дыхание. И у нас еще один раз. Мы готовы? Погнали. Работаем. Один, два. Приседаем глубоко. Три, четыре. Не воруем от себя диапазон движения. Пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И сразу присед с прыжком. Погнали. Два. Шесть. Семь. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Фу -фу -фу. Я надеюсь, свои бедра горят так же, как и мои. Кайф. Фу. Фу. Как тебе, тренечка? Сейчас мы еще растянемся. Не пренебрегай растяжкой. Не пропускай. Ух, сейчас я чуть-чуть восстановлю дыхание. Я вижу по статистике, что около 10% тех, кто смотрит всю тренировку, значит тренит. Выключают на начале растяжки. Не надо этого делать. Буду рассказывать по ходу. Ноги чуть шире плеч. Ну так, нормально шире плеч. Носки четко вперед. Пятки, стопа полностью на полу. И мы смещаемся в одну сторону и в другую. Когда наши мышцы работают, у нас там много волокон. И вот эти волокна, они сокращаются и расслабляются. Сокращаются и расслабляются. И бывает такое, что волокна сократились, но не расслабились. Все расслабились, а два не расслабились. И получается мышцы узелок. Мы закончили, делаем большой выпад, упираемся руками в пол и провисаем. Так вот, когда они не расслабляются, в мышце создается узелок. Этот узелок вызывает воспаление, там начинается боль. Мышца зажимается и появляется так называемая триггерная точка. Закончили, опускаемся на колено, смещаемся назад, руки на бедро. И из этого узелка потом идет боль, идет воспаление, идет зажим. И лучшее, что ты можешь сделать, чтобы предотвратить появление этих узелков, закончили, смещаемся назад, натягиваем на себя носочек, закончили и меняем ногу. Это растягиваться после тренировки, чтобы тебе потом, когда уже появятся эти узелки, опускаемся, работаем, когда провисаем, когда появятся эти узелки, их надо либо к массажисту идти, либо делать СМР на ролике прокатываться. Провисаем, закончили. Ну зачем нам эти узелки, если мы можем их предотвратить? И растяжка после тренировки, это ты механически. То есть, кроме того, что у тебя идет сигнал нейромышечный расслабить волокна, ты их механически растягиваешь, ты механически их расслабляешь. Закончили, смещаемся назад. Закончили. Закончили. Поэтому не пренебрегай растяжкой. Садимся в пистолетик и тянемся. Тянемся обоими руками, потому что, когда ты тянешься второй рукой, тебе тянется не только под коленом, но и спина. Хотя, я вот это вам сейчас рассказываю про растяжку, про важность. Но я же рассказываю тем, кто и так ее смотрит. А те, кто обычно выключает, наверное, уже выключили и ничего не услышали. Закончили. Переступаем. Упираемся локтем. И мы сейчас будем толкать локтем колено. И максимально разворачиваемся в сторону. Чувствуем, как тянется ягодица. Чувствуем, как тянется спина. То есть Мы не тянемся в шпагат. Мы не увеличиваем гибкость. Ну, как мы немножечко увеличиваем, но это не специальная растяжка, там, увеличение гибкости либо шпагат. Мы просто расслабляем мышцы. Меняем ногу. Закончили. Переступаем. Тянем спину. У и ноги, и ягодицы, и спина. Тянем все. Закончили. Ложимся на спину. Кладем ногу щиколотку. На колено, на бедро. Поднимаем колено и тянем его к себе. Чувствуем, как натягивается вот здесь. В идеале, если нога не сокнута а в 90 градусов. Можно попросить кого-то, если у вас есть кто-то, чтобы там потолкали с той стороны. Это будет эффективнее. Но ну и самостоятельно это можно сделать. Закончили. Меняем сторону. Тянем. Чувствуем, как натягивается ягодица противоположной ноги. Закончили. Еще потянем плечи. Руку. За голову ладонь вдоль позвоночника. Тянем максимально внутрь голову. Мы не опускаем. Тебе голова будет мешать. Но ты ее не опускаешь, а как бы головой дополнительно давишь на, на руку. Растягивается плечо. И трицепс. Закончили. И на другой сторону. Закончили. Если тебе понравилась тренировка, обязательно поставь лайк, пиши комментарии. Пишешь, какие еще тренировки ты хотела бы, чтобы я для тебя поснимала. Просто можешь что-то написать, потому что мне это приятно. И мне это помогает продвигать мои видео. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.